Всем привет! В эфире «Универ а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. КФУ посетила делегация 30 топ-менеджеров компании «Лукоэлл Инжиниринг». С визитом в Казанский университет прибыл директор международных программ Лондонского университета. В КФУ состоялся визит делегации Юго-Западного нефтяного университета. Продолжается визит делегации Казанского федерального университета в Японию. Прежде всего, представители КФУ провели встречу с председателем наблюдательного совета университета Кендай, а также приняли участие в открытии студенческого научного саммита университета Кендай. Члены делегации также посетили Токийский технологический университет. С коллегами была достигнута договоренность о создании совместного биотехнологического центра на площадке КФУ. А теперь к другим новостям. Казанский федеральный университет посетил директор международных программ Лондонского университета. Более подробное смотрите далее. Казанский федеральный университет посетил региональный директор международных программ Лондонского университета Льюис Маккинон. В рамках визита он пообщался со студентами и обсудил с руководством новые перспективы сотрудничества wider Central Asia and South Asia, and we've been working with Kazan Federal University for um, just over a year now in the field of business and management, and we're here to develop the relationship for the coming years, widening out to other programs, looking at widening out to further demographics of students, but also having a look at the past year's operation to see what we can do to better the student experience. Льюис Макинон считает, что партнерские программы позволяют значительно снизить затраты студента, так как обучение проходит в вузе партнере а по окончании обучения выдается второй диплом. После последнего визита Льюиса Макинона в Казанский федеральный университет, который был в мае, произошли значительные изменения в сотрудничестве, благодаря которым российские студенты смогли поступить в Университет Лондона. So the biggest change is that we now have students that have joined the University of London KFU program. We're looking at 19 students starting this month with an additional number of students for the coming year. And when my last visit was here, back earlier in the year, we were just planning for the first cohort of students. so that's been the biggest change. and we're looking at how we can support them on their first year of the UOL part of the relationship and to see how we can speak to prospective students У директора лондонского университета высокие ожидания от данного сотрудничества. так как российские студенты показывают хорошие результаты: Казанский федеральный университет посетила делегация 30 топ-менеджеров компании «Лукойл Инжиниринг» во главе с генеральным директором. Более подробно смотрите далее. Казанский федеральный университет с визитом посетил генеральный директор компании «Лукойл Инжиниринг» Вадим Воеводкин. В рамках встречи ему рассказали об истории Казанского университета. Были намечены возможные пути сотрудничества. Посетить университет приехали и сотрудники «Лукойл Инжиниринг». Это 30 топ-менеджеров. Делегация ознакомилась с лабораториями Химического института имени Ботлера КФУ. Заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождения трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Мих представила разработку ученых САЕ эко -нефть». Делегация побывала и в лабораториях ритгеновской компьютерной томографии петрофизических методов исследования геоматериалов, расположенных в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Научные сотрудники подробно познакомились с материально-технической базой. Мы развиваем стратегическое партнерство с вузами как в Российской Федерации, так и за рубежом. На сегодняшний день мы имеем семь таких стратегических партнерств. Мы ищем новых стратегических партнеров. И один из таких стратегических партнеров, который мы рассматриваем в ближайшей перспективе, это ваш университет, Казанский Приволжский федеральный университет. Вот та материальная база и те научные разработки, которые мы увидели, позволяют нам планировать о том, что сотрудничество по многим направлениям мы будем развивать. О возможностях Центра дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ рассказал директор Центра Ильдус Чукмаров. А после экскурсии по лабораториям проректор по научной деятельности КФУ Данис Нургалиев провел встречу со всей делегацией. Здесь обсуждались вопросы сотрудничества в области развития персонала, это обучение и повышение квалификации сотрудников Лукойл Инжиниринг, подготовка кадров высшей квалификации, а также научное взаимодействие и использование лабораторной базы. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. Каждый год в Казанский федеральный университет поступает тысячи иностранных студентов. Какова же статистика иностранных обучающихся на 2019-2020 учебный год? Узнаете в следующем сюжете. В этом году в Казанский федеральный университет поступило более 3,5 тысяч иностранных обучающихся из 54 стран мира. В Казанском федеральном университете... Обучаются студенты более чем из 100 стран мира. Если говорить об основных странах прибытия иностранных обучающихся, в этом году это прежде всего Туркменистан, Узбекистан, Китай. Далее следует Казахстан, Таджикистан, Индия, Ирак, Эквадор, Колумбия. В результате в этом году будет более 8,5 тысяч студентов на образовательных программах. Кроме того, в этом году большое количество студентов присоединится к нам на программы подготовительного факультета для иностранных граждан. Это порядка 500 человек будут изучать русский язык в течение года с нами, затем также будут поступать к нам для обучения на основных программах. И традиционно, конечно же, в этом году в Казанский университет прибывают стажеры, это студенты из университета партнеров Казанского федерального университета. Мы ожидаем порядка двухсот стажеров. Вот таким образом, уже наше братство иностранных студентов в Казанском федеральном университете составит более 9 тысяч. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. Состоялся визит в Казанский федеральный университет делегации из Юго-Западного нефтяного университета. Более подробно смотри в следующем сюжете. Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ посетила делегация из Юго-Западного нефтяного университета Китая. К нам приехала делегация из Юго-Западного нефтяного университета, а также из нефтесервисной компании, которая занимается методом лечения нефтеотдачи. Они приехали сюда, чтобы обсудить наши дальнейшие проекты. Мы уже много работаем с Китаем, это один из наших главных партнеров. И сегодня мы рассматриваем как раз запуск новых проектов в области повышения нефтеотдачи, связанных с добычей нефти, с использованием технологии эмульсификации, а также ограничения водопритока. На сегодняшний день основная проблема нефтяной индустрии связана с добычей трудноизвлекаемых запасов. Поэтому были обсуждены новые технологии, позволяющие повысить эффективность добычи. Сегодня нами будут подняты вопросы тех как раз совместных проектов, которые мы хотим запустить. И завтра мы уже будем их совместно представлять в Татнефти и в малых нефтяных компаниях Татарстана. Валерия Мратова, Виолетта Басова, Универньюс. Доцент Института физики Казанского университета Дмитрий Чекрин стал лауреатом премии имени Завойского среди молодых ученых в области физики в направлении прикладных исследований. Более подробно смотри далее. 26 октября в Казанской ратуше состоялось награждение победителей международной премии имени Завойского, а также прошла церемония вручения Казанской премии имени Завойского среди молодых ученых в области физики. Лауреатом премии в направлении прикладных исследований стал доцент Института физики Казанского федерального университета Дмитрий Чекрин. Я стал лауреатом премии Завойского. Вот а молодежной премии Завойского в области прикладных наук за совокупность заслуг по разработке систем навигации, связи и систем управления как раз в своем комплексе по своему объему статей, патентов и результатов интеллектуальной деятельности. Дмитрий Чекрин уже несколько лет связан с одним из масштабных проектов по созданию беспилотного транспорта совместно с компанией ПАО КАМАЗ. Беспилотным транспортом мы занимаемся. СПАО КАМАЗ уже достаточно давно, и, в общем-то, мы развиваем эту тематику. Мы сейчас развиваем больше группу технологий, которые касаются обеспечения не только беспилотного транспорта и наземной техники, но и техники воздушной, наводной. То есть мы, в общем, занимаемся сейчас непосредственно обеспечением технологиями. Технологиями навигации, связи ориентации, принятие решения, функциональной диагностики. Отметим, что ПАО «КамАЗ» и КФУ создают целую серию беспилотных транспортных средств на основе существующих и на основе перспективных моделей автомобилей. Мы как раз занимаемся технологиями, которые обеспечивают надежность эксплуатации и корректность принятия решения в любых условиях, и опять же для всех видов техники, начиная от наземной и заканчивая на водной, и вот ближайшее вот, время собираемся заняться и подводной техникой тоже. Лилия Талипова, Универньюс. На этом все. Смотрите на социальных сетях. До новых встреч!